Уважаемые гости, представляю вам э, доктора, педиатра, вакцинолога, инфекциониста Тимаков Евгений Юрьевич, эксперт федеральных ТВ-каналов, главный врач клиники, лидер медицина. Он сегодня любезно поучаствовать в нашем эфире. Приветствую вас, Евгений Юрьевич. Всех приветствую. С большим поклоном и уважением к профессионалам. Спасибо. Тема сегодняшнего эфира для тех, кто только к нам присоединился. Повторяю, что тема сегодняшнего эфира – это хронический аденедит. Как определить причину хронического аденедита для того, чтобы ребенок хорошо дышал носом, перестал кашлять, перестал болеть. Это таких три самых актуальнейших проблемы, с которыми к нам приходят дети. Родители приводят детей до школьного возраста и младшего школьного возраста. Поэтому и как раз для того, чтобы решить проблему зачастую с хроническим кашлем, с какой-то постоянной заложностью носа, приходится заниматься установленным диагнозом хронический аденоидит. И хорошо, если, конечно, этот диагноз поставили, но очень часто еще бывает такое, что его пропускают, и родители не знают о том, что у ребенка гнойный воспалительный процесс в носоглотке. И, к сожалению, ребенок постоянно болеет, постоянно кашляет, там сопит храпит, атиты. И так далее, а и родители об этом и даже не догадываются, что есть хронический воспалительный процесс носоглотки. Поэтому хорошо, если этот диагноз поставили, но это еще только третья часть, скажем так, успеха, потому что нужно постараться определить причину хронического аденедита для того, чтобы успех от лечения был 100%, чтобы ребенка избавить от этой проблемы, чтобы действительно все хронические жалобы и хронические проблемы не ушли. Расскажу вам, гости, о плане нашего сегодняшнего эфира. Для начала я расскажу вам, как врач-отоларинголог, как лор-врач, о том, что мы, лор-врачи, должны со своей стороны предпринять, если мы поставили диагноз хронический аденоидит. И так как у этой проблемы есть много внешних, скажем так, запускающих механизмов, триггеров, это и влияние окружающей среды, и влияние других органов и систем то во второй части нашего эфира как раз Евгений Юрьевич нам расскажет о том, на какие симптомы следует обращать внимание, что нужно сделать для того, чтобы исключить аллергию на вдыхаемый воздух, рефлюксную болезнь, влияние желудка, влияние гипофункции щитовидной железы и влияние недостаточного содержания витамина D в организме ребенка, то есть гиповитаминоза и витамина D. Начинаем наш вебинар, можно его так, наверное, обозвать, наш прямой эфир. Если, ребенок, если ребенку поставили диагноз хронический аденедит, хроническое воспаление в носоглотке, то, как правило, это сопровождается увеличением патогенной и условно-патогенной флоры в носоглотке у ребенка, которая поддерживает воспалительный процесс. Поэтому самое важное, что мы назначаем, и первое, вот лично с чего я назначаю на своих приемах и когда веду таких детей, это санации, то есть вымывание, удаление лишней микрофлоры из носоглотки. Вследствие чего воспалительный процесс он стихает, негативное влияние на иммунитет уходит, иммунитет начинает восстанавливаться и сам борется с этой проблемой. Ребенок меньше, гораздо начинает болеть, у него восстанавливается носовое дыхание, у него уходит синдром затекания, поэтому подкашливание, поперхивание, это тоже, как правило, уходит. Второе, что я обязательно а, забыл рассказать, санация. Что это такое? Да, то есть это или самостоятельное промывание на я назначаю, но Здесь очень важно использование не просто каких-то пшикалок да, или использование систем, на которые нужно надавливать. А вот чтобы хорошо на носоглотку промыть у ребенка, это нужен назальный аспиратор. На эту тему есть у меня специальные статьи и видео как в Инстаграм, так и на YouTube-канале, поэтому я подробно на этом останавливаться не буду. Вы можете это посмотреть в моем Инстаграме и на YouTube-канале. Или, если нет, то есть, если есть возможность, лучше, конечно, походить в клинику, для того, чтобы врач сделал эту процедуру, потому что мы делаем это с помощью вакуумных установок. Более, скажем так, качественный процесс, более безопасный и более эффективный. Либо есть еще такое ультразвуковое промывание носоглотки, узолтерапия. Тоже очень хорошо себя зарекомендовал, потому что, кроме того, что миндалины очищаются, они еще и массажируется ультразвуком, и это дает дополнительный эффект. Но если нет возможности у родителей поводить ребенка в клинику, то хотя бы самостоятельно <coughs> просонировать носоглотку, помыть. Я назначаю это каждый день на протяжении 10 дней. Такой вот хороший курс санации утром-вечером с помощью физраствора. Можно туда добавлять небольшие количество антисептических препаратов. Второе, на что следует обратить внимание, и второй пункт, второй шаг, который я использую в своей практике, это учет как раз вот той флоры, которую мы вымываем из носоглотки. Как правило, это патогенная, либо условно-патогенная, чаще, конечно, условно-патогенная флора. Мы берем мазки из носоглотки, то есть это берется мазок, желательно, с глубоких отделов носа, либо прямо с самой носоглотки и дополняется <coughs> мазками из глотки, потому что, затекание которое идет с аденоидов вниз в глотку как раз можно поймать вот этот вот секрет который спускается из носоглотки по глотке поэтому я беру два мазка один из носа из глубоких отдела второй мазочек этой самой глотки и смотрим что за флора сопровождает воспалительный процесс как правило я редко назначаю именно курсы каких-то пероральных антибиотиков таблетках в суспензиях или в уколах потому что как правило, флора не требует бактериального назначения антибиотиков вот, каких-то системных, и мы обходимся местными препаратами, но учитываем чувствительность флоры, которая высеивается. Единственное, что если высеиваются такие микробы, например, как бета-гемиолитический стрептокок группы А, минингокок, который пугает и родителей, и педиатров чаще всего, пневмокок, синегнойная палочка, вот такую флору я стараюсь пролечивать радикально. Остальные микроорганизмы, как правило, я учитываю чувствительность флоры, очень люблю использовать бактериофаги, это вирусы, которые пожирают микробы, на которые безопасны для организма ребенка. И снижаю количество вот этих вот бактерий. Кроме всего прочего, стараюсь обследовать детей, если действительно есть хронический аденойдит, на хроническую герпесвирусную инфекцию. Более актуальны, это, конечно, четвертые и пятые типы, это Эпштейнбар вирус и цитомигаловирус. Редко значение имеет вирус герпеса шестого типа, чаще всего это все-таки четвертый, пятый тип. И если обнаруживается вирусная ДНК, если обнаруживаются свежие антитела либо признаки реактивации этой герпес-вирусной инфекции, то, конечно, приходится подключать хорошего иммунолога для того, чтобы скорректировать противовирусное звено иммунитета, чтобы иммунитет справлялся с этой флорой для того, чтобы был успех в нашем лечении. Следующий шаг – это обязательно назначаю дыхательную гимнастику. Я назначаю дыхательную гимнастику по Стрельниковой. На YouTube можно в поиске, в страхе ввести дыхательная гимнастика по Стрельниковой для детей. Там есть хорошие ролики, очень подробные, понятные. И можно этой гимнастикой заниматься. Она очень хорошо улучшает носовое дыхание, улучшает микроциркуляцию в носоглотке, тем самым косвенно повышает работу местного иммунитета. Поэтому обязательно советую родителей, у которых есть хронический данные заниматься дыхательной гимнастикой. Следующий шаг – это физиопроцедуры, которые можно делать как в домашних условиях с помощью ультрафиолетового облучателя «Солнышко». До пандемии, до коронавируса это было доступное средство. Аппарат сам стоил в районе половиной тысяч рублей, но сейчас мои пациенты говорят, что ценник вырос аж до 15 тысяч рублей, потому что все хватали эти ультрафиолетовые облучатели. Вот, и Евгений Юрьевич, наверное, тоже знает, да. Пациенты ваши покупали эти Уфо облучатели. И я знаю, Мы успели что... до эпидемии все эти облучатели к счастью. Вот. Но я надеюсь, что сейчас это уже эта актуальность. Ну, хотя бы через полгода, через год уйдет, перестанут бояться. Ну, ну, то есть, может, наконец, я надеюсь, создадут вакцину против коронавируса, да, и мы его победим и. Соответственно, снова будут доступны эти ультрафиолетовые облучатели, которыми можно пользоваться в домашних условиях и орошать полость носа, полость глотки для того, чтобы снижать количество вредных микроорганизмов. В условиях клиники очень хорошо идут, идут такие пациенты на красном лазере. Красный лазер он улучшает микроциркуляцию, улучшает работу иммунитета, снижает воспалительный процесс. Я вот вижу очень хороший и положительный эффект, поэтому... Красный лазер для лечения хронического доноитета показывает отличные результаты. И такой заключительный шаг, который касается только лор-специалиста, это я еще вот в своей практике назначаю укрепление и тренировку антибактериального звена иммунитета. Я назначаю лизаты бактерий. Это есть назальные формы у этих препаратов, есть формы для рассасывания. Смысл этих препаратов заключается в том, что взяли самые популярные микроорганизмы, которые поддерживают воспалительный процесс в верхних дыхательных путях, и в нижних в том числе. Из них извлекли антиген, то есть ту часть, на которую реагирует наш иммунитет, и упаковали это все или в спрей, или в таблеточку, и когда ребенок, ребенку мы назначаем, и взрослому без разницы это лечение, то иммунитет видит эти антигены, они специальным образом подготовлены, и иммунитет начинает на них давать иммунный ответ, и соответственно уже потом на те микробы, которые попадают в нашу слизистую оболочку, он дает более мощный, более качественный иммунный ответ, и лучше борется с бактериальной флорой, которая попадает на ребенка. А название препаратов а, Называть я сегодня не буду Потому что, как правило, мы это назначаем На, на приеме, потому что могут быть Определенные противопоказания Их на самом деле ну, Может быть не так и мало, но они Не так и много, но они все-таки есть Поэтому а, препарат вот Эти лизаты бактерии для укрепления Бактериального звена лучше назначить На приеме, когда вы придете К, к врачу-отоларингологу Либо Педиатры тоже пользуются этими препаратами, да, Евгений Юрьевич? Однозначно. <с> да, потому что они и укрепляют и э, иммунитет по нижним дыхательным путям, путям. ребенок реже болеет бронхитами и так далее. И вот здесь, в принципе, то, что касается непосредственно само, самого таларинголога, я думаю, что основные моменты я рассказал. А дальше мы уже... Обязательно стараемся исключить влияющие факторы со стороны внешней среды, то есть исключаем аллергию, стараемся понять, есть ли у ребенка рефлюкс, потому что рефлюксная болезнь бывает и, насколько я знаю, в бессимптомной форме, но вот забросы по ночам у ребенка идут из желудка, и это начинает раздражать горло. Конечно, чаще всего какие-то жалобы есть, но тем не менее, бывает, что они настолько незначительные, что и родителей и не подозревают, и даже врачи о том, что у ребенка может быть рефлюкс, тем не менее, по хроническому аденеидиту у каждого третьего ребенка рефлексная болезнь, она все-таки регистрируется, это по данным статистики. И недостаточная функция щитовидной железы, гипотериоз, он тоже большой вклад, влияет на оказывает работу местного иммунитета и в том числе способствует развитию хронического аденеидита. И недостаточность витамина D, потому что, как показывает опыт, сейчас вот... Большое внимание со стороны педиатров, иммунологов уделяется этому витамину, вообще микроэлементам. Да, потому что ну, вот я в своей практике назначаю витамин, D да, и вижу эффект, что воспалительный процесс он действительно начинает снижаться более активно, чем без назначения лечебных доз этого витамина. Конечно, не у всех детей есть запускающие дополнительные механизмы. То есть может и сам по себе воспалительный процесс в носоглотке поддерживать вот это воспаление, нарушать работу иммунитета и запускать вот эту вот хроническую проблему. Но тем не менее, тем не менее чаще всего все-таки есть какой-то запускающий фактор, поэтому я передаю слово Евгению Юрьевичу, он нам расскажет вот об этих основных проблемах, которые мы уже перечислили, и мы будем внимательно слушать, запоминать и придерживаться этих рекомендаций. Евгений Юрьевич. Приветствую. Да. Раз, да, приветствую. Спасибо за полезную информацию, которую вы осветили с своей стороны. На самом деле проблема деноидов, проблема ни одного доктора, да, это не проблема педиатра, не проблема лор-врача. Это проблема чаще всего как раз консильвум врачей, которые входят и эндокринолог, и иммунолог, и гастроэнтеролог, и педиатр, и лор-врач. Потому что сами по себе аденоиды, когда родители уже сталкиваются с этой проблемой, они, естественно, идут к врачу, потому что решается уже вопрос, к сожалению, очень часто уже в запущенной форме и приходится решать действительно кардинально э, в виде удаления аденоидов, потому что родители замечают рост аденоидов тогда, когда ребенок начинает часто болеть или теряет слух, то есть уже на той стадии, когда сделать профилактику тяжело и невозможно. Да, как инфекционист, а педиатр, я не то что подтверждаю, а говорю, что мы все знаем основную самую причину роста аденоидов, это те самые герпесы 4-5 типа, датистмогаловирусов, штенбаровирусные инфекции, внутриклеточные инфекции, такие как микоплазма, хламидия, хроническая инфекция, которая находится на соглодке, те же самые стафилококки, стриптококки и так далее, и так далее которые нарушают микрофлору, и аденоиды просто-напросто по факту это иммунное звено, и они ловят эту инфекцию не пускают ее дальше в организм. И технически, увы, из-за этого растут. Но причина роста аденоидов на самом деле не такая банальная. Не только вот эти инфекции могут влиять на их рост. А эти мелкие проблемы, еще, даже я бы сказал, не всегда не мелкие, они бывают и частые, например, рефлюксная болезнь, они являются, могут быть, они не инфекционные, и на них внимание, к сожалению, не обращают, а лечат инфекции, которые якобы вызвали данный рост аденоидов. Так какие вообще проблемы могут влиять на аденоиды как таковые? Во-первых, это особенность конституции. Есть такое понятие, как лимфатический гиплатический диатез это особенность строения организма ребенка, когда он сам по себе склонен к большей полноте, к гиподинамии, у него специфический кровоток, у него специфически развиваются лимфатические образования, лимфоузлы, и в том числе те самые аденоиды и миндальные, потому что они тоже являются вот вот иммунным концом пирогов, да, который, вот это лимфатическая ткань. То есть аденоиды могут расти первая из-за генетической предрасположенности. Эта генетическая предрасположенность стимулируется факторами внешней среды. Вы правильно говорите, если нет нормального увлажнения воздуха, если нет комфортного пребывания, то естественно рост аденоидов у человек, который предосположен к этому, будут, будет выражен. Одновременно у этих детишек, которые лимфатикопластический диатез имеют, это особенность конституция, это не болезнь, это особенность такая строение ребенка. Они с большей чаще склонны к аллергиям, они с чаще склонны к полноте, они склонны к росту вот этих вот несчастных аденоидов и к обструктивным заболеваниям легким. Вот у них очень часто, опять же, генетически заложено такое понятие, как гипофункция щитовидной железы. То есть щитовидная железа выделяет меньшее количество гормонов, которые нужны для роста и развития организма. Так как железа находится в все время напряжения, вот эти лимфатические образования, которые вокруг щитовидной железы, а это, извините, это лимфоузлы страны органов шеи, куда опять же входят те же аденоиды, они реагируют еще больше своим увеличением и застоем, то есть в них нарушается кровоток. Гормоны, которые стимулируют щитовидная железа, они влияют на иммунитет, на рост организма в целом. То есть одной из причин роста аденоидов может быть снижение функции щитовидной железы. Счастью, сейчас у нас с рождения проходит скрининг. То есть навороженный сразу сдает анализ крови и выявляется, есть гипотериоз у ребенка или нет гипотериоза у ребенка. Если у ребенка есть гипотериоз, мы знаем, как, какие дать, во-первых, препараты, да, для, чтобы нормализовать функцию щитовидной железы, и мы знаем, что вместе с этим состоянием есть состояние, сопутствующее, которое нужно делать профилактику. То есть, склонность к аденоидам, склонность к проблемам со стороны желудочно кишечного тракта, да, склонность к нарушению э, вообще физического развития в общем и так далее, и так далее, и так далее. То есть, Эту, фун, эту болезнь, к счастью, мы распознаем на первых этапах, когда сдаем вот этот скрининг. Мы имеем в виду то, что мы делаем профилактику. То есть, есть вдруг такой диагноз есть, занимается этим эндокринолом, занимается этим лор-врач одновременно, занимается одновременно педиатр этой проблемой. И к 2-3 годам, чтобы ребенка не выросли диноидость, то есть, соответственно, делается профилактические определенные мероприятия, которые назначает врач индивидуально при осмотре ребенка. Это что касается гипофункции щитовидной железы. Но у нас сейчас появились новые исследования. Вы э, упомянули витамин D. Э, действительно, витамин D очень э, сейчас он уже считается, кстати, не витамином. Витамин D уже обогнал все остальные витамины по своей значимости. Он теперь э, выше витамина С, который использовал в Европе, теперь витамин С ушел на задний план, теперь вся Европа, весь мир пьет витамин D. Почему? Потому что витамин D не просто витамин. Витамин D это предгормон, считается. То есть, по факту, это тот структурный кирпич, который э, формирует э, не просто кальций и наши обменные вот эти рахиты, которые себе ребенка, рахит, рахит, рахит. Рахит, кстати, сейчас не так много, э, потому что профилактические дозы витамина D в среднем нашем умеренном климате дают почти все, и э, как бы здесь нет такой прямо вот, что вот рахида типа. а вот недостаток небольшой витамина Д, связанный с иммунитетом, этого много. Были проведены исследования, если у детей до года почти у всех витамин Д в норме, из-за того, что или на грудном скарне, или в смесях добавляется витамин Д, э, или он идет, к ребенку дополнительно да, поступает в виде капель, то после 2-3 летнего возраста, как раз когда со смеси мы уходим, и когда вот этот самый противный период, с 2-3 лет, если коллега мне подтвердит, да, Дмитрий, да, то, да. что как раз с 2-3 лет начинают расти аденоиды, э, этот вот да. самый вот такой вот период контакта ребенка с инфекциями с внешним миром, и когда они начинают активно да, реагировать. И вот в этот момент, если нехватка витамина D будет в организме, она будет. Потому что по статистике около 73% детей, после трехлетнего возраста, имеют недостаточность витамина D. Это оправданно э, по анализам, которые сдавали. Потому что родители его не дают дополнительно, смеси их уже нет. Витамин D мы из воздуха усваиваем, от солнышка неправильно. А почему неправильно? Скажу секрет, То, что витамин D усваивается только, когда воздействуют на нас так называемые ультрафиолетовые волны B-волны. А то, что мы загораем каждый день, на самом деле, это волны альфа-волны, которые нашу кожу еще больше всего того поражают. Они поражают глубокие подкожную клетчатку и вызывают различные заболевания стороны кожи, и в том числе загар, который нам по факту и не нужен. А вот активный витамин D, он усваивается только с 11 часов до 2 часов дня. То есть тогда, когда солнце в зените, в другое время не проходят вот эти беты лучи. И достаточно, с одной стороны, мы говорим детям, не гулять во время зенита, когда солнце в зените, то, что, извините, может быть тепловой удар, но 5-10 минут открытые участки пространства, вот ручки, ножки, лицо, достаточно, чтобы получить суточную дозу витамина D, вот именно 5-10 минут, при этом нет перегрева, перегрева для ребенка, и как раз вот эти активные лучи именно в это время попадают малышу и вырабатывают витамин D. Так для чего он нужен, по факту? Еще раз говорю, это не рахит, это не то, что нам мы должны там беспокоиться рахите. нет счастья счастью, такого количества рахитов. А вот снижение иммунитета из-за того, что не хватает витамина D, нарушение роста и нарушение в том числе гормонального уровня у ребенка сплошь и рядом именно из-за того, что не хватает витамина D. И как следствие, так как организму нужно каким-то образом компенсировать эту нехватку недостаточность иммунитета, а он ее компенсирует входными воротами. То есть у нас инфекция, если попадает через холодные ворота, это вот носоглотка. Носоглотка на что основное? Это ли аденоиды, миндальные самые большие железы, да, которые у нас есть. И плюс еще лимфатические уши, узлы, это шейные группы. Они увеличиваются. И по научным работам детям, которым давали лечебную дозу витамина D одновременно с терапией вот, э, санации хронических чеков инфекции, они показали свою эффективность, потому что витамин D должен быть в схемах лечения вот этих хронических заболеваний стороны носоглотки. Это обязательно это нужно иметь в виду. Только витамин D дозу корректирует, естественно, педиатр индивидуально. Каждому ребенку сдавать анализы крови, честно говоря, я не вижу смысла. Есть костные признаки, по которым можно посмотреть. Это, во-первых, недешево, во-вторых, кровь из вены. Но, опять же, если нужно поставить диагноз четкий, то приходится сдавать... Не только биохимические параметры, да, потому что мы смотрим и стриптококки, мы смотрим и вообще активность воспалительного процесса, но еще дополнительно добавляется витамин D в скрининговое обследование. Если бы государство сделало вообще бесплатно это скрининги перед школой или перед детским садом, конечно, было бы здорово, потому что это бы решило очень многие проблемы хронических заболеваний. Но это я со своей стороны считаю, можно когда-нибудь и придем. Следующая проблема, которая, с которой связаны аденоиды, это то, что на них постоянно воздействует какой-то фактор агрессии. Да, если мы убираем с вами э, вирусную инфекцию, да, мы, они уже, вы уже поговорили, убираем хронические очаги инфекции и вирусные и бактериальные, то какой еще самый частый фактор воздействия у детей, это естественно внешняя среда, то есть это пыль, пыльца э, и формирование аллергии. Э, у нас общество, ну, я не скажу, что мельчает, но у нас общество, к сожалению, в плане аллергизации вырождается. У нас все больше и больше аллергиков с каждым годом. Если 20 лет назад из населения было 5% аллергиков, то сейчас уже почти 40-50%. Это официальная статистика. Если мы будем понимать, что большинство у нас неофициально наблюдаются и не ставят официальный диагноз полиноза и астмы, то мы увидим, что вообще 60-70% населения имеют аллергию, к сожалению. И аденоиды, первое, что ловят пыльцу, это как раз носоглотка. Вот эти хронические полинозы и хронический контакт с аллергией, к сожалению, тоже фактор, который влияет на рост аденоидов. Это тоже нужно иметь в виду, а не списывать все только на инфекцию. То есть нужно нормально, тщательно собирать анамнез, нужно разбираться, когда обострение идет от со стороны носоглотки, когда закладывают аденоиды, когда они увеличиваются. И самое главное, коллега меня поддерживает, если они уменьшаются, значит процесс идет какой-то постепенный, не... Он не все время, то есть сейчас увеличились весной, летом уменьшились, то есть соответственно можно решить и выявить тот аллерген, который влияет у нас на носоглотку. Если мы выявим аллерген, то сейчас есть методы лечения, да, то есть есть терапия есть э, специфическая вот эта иммунизация, есть за границей различные методы, есть терапия есть реминуционные терапия, есть и в конце концов специальный, может быть, вы видели фильтры такие вставляются в нос, такие с пропеллерами, которые фильтруют пыльцу. Э, Вариантов много, главное выявить причину. То есть наша задача выявить причину, потому что если это аллергия, то опять же, в этом и анализы крови помогают, но лучше всего рекомендую все-таки делать кожные пробы, они более достоверны э, в плане индивидуальной реакции на непосредственно какой-то аллерген. Эту причину с аллергиями я тоже, думаю, все знают, ее сильно рассказывать не нужно, но, к сожалению, почти в каждой семье с этим встречался кто-то когда-то, хоть раз, равно, в любом случае. Здесь же, опять же, несколько врачей аллерголог у нас получается, аллерголог-коммунолог, педиатр и лор-врачи работают в тандеме, и, соответственно, назначая каждое свое лечение, каждое свое метод обследования. Более, более э -э неприятный. Неприятная причина аденоидов и к сожалению одна из самых частых причин вы правильно сказали про треть всех детей с хроническими аденоидитами это рефлюкс рефлюксная болезнь детей действительно очень частая причина аденоидов и мы о ней забываем мы не замечаем к сожалению то что у ребенка есть рефлюкс определенный а он бывает очень часто когда к нам из... Рефлекс что такое? Это когда из желудка в пищевод забрасывается определенное количество еды, когда слабый клапан вот этот верхний у нас, да, кардиальный, вот забрасывается туда определенное количество еды, а еда у нас в желудке, в принципе, она с повышенной кислотностью. То есть там есть соляная кислота, которая начинает процесс пищеварения и сама по себе является раздражающим фактором. Если у детей до где-то До полуторалетнего летнего возраста рефлюкс в принципе является вариантом нормы, потому что у них сам по себе верхний клапан слабый. Вы видите, ребенок, если поест, часто срыгивает, то воздух срыгивает, то еду срыгивает. В более старшем возрасте э, подкашливание ночью первая причина э, и первое на что нужно обратить внимание – это подкашливание в лежачем положении, положении и ночью, когда ребенок лежит. Вот это подкашливание ночью. Может быть причина того, что его затекает как раз эта соляная кислота и вызывает раздражение. Она будет вызывать раздражение э, задней, стен, задней стенки горла и при выраженных рефлюксах может вот этот раздражающий фактор попадать на аденоид. Что такое кислота на аденоид? По факту это сжигание слизистой с хроническим воспалительным процессом. То есть мы можем хоть обличиться инфекциями, хоть обыскаться этих аллергий аллергии и так далее. Но мы должны, еще раз говорю, здесь самое главное это анамнез. Правильно собранный анамнез для врача ⁇ это в принципе 99% постановки диагноза. То есть мы должны проанализировать, когда ребенок, когда появился рост аданоида. Первое постоянно ли у него беспокоит выделение слизистой из носоглотки. Это может быть что реакция? Может быть реакция тоже, что дома очень сухо и нос несчастный пытается спастись от этой сухости, выделять слизь и утром откашляет от это количество мокроты, которое он за ночь скопил. А может быть и реакция на раздражение, которое вызывает та самая соляная кислота. То есть когда ребенок лежит ночью, лежа, у него постоянно идет поперканье. А если и днем еще идет поперхни, если во время еды идет отрыжка поперхни, все, 100% мы бежим к гастроэнтерологу. То есть мы не занимаемся только лорозаболеванием, мы идем к гастроэнтерологу, выделяем причину вот этих поперкни, потому что не только лор органы страдают, страдают и легкие, из-за этого формируются хронические бронхиты, из-за этого уже может сформироваться астма, поэтому я уже не говорю про эзофагиты, которые очень тяжело лечатся и может быть из-за изделения слизистой плодоперфорации, то есть я уже не говорю про кишечные проблемы, да? сейчас в данный момент говорим про аденоиды и вот правильно вы говорите тридцать процент даже есть данные что Э, до 40 с лишним процентов э, рефлюксных заболеваний сопровождается ростом это, раз, аденоидов. То есть, это очень серьезная патологии, и вот на нее я прошу обратить внимание более пристально, потому что если гипотереозы в роддоме диагностируют, мы знаем, как делать профилактику. По сравнению с по лимфатике и пластической диатезу, мы знаем, что ребенок такой есть профилактика, мы можем сделать какую-то определенную. Про аллергии понятно, что ни с того ни с сего появилось отек носа, там мы начинаем разбираться. А вот эти рефлюксы пропускаются, поверьте, в 80% случаев. Вот они именно пропускаются, и на них я делаю большой-большой акцент, то есть именно на сбор анамнеза и на профилактику рефлюксной болезни, и на диагностику вместе с деноидом вот этого рефлюкса. Вот это вот, пожалуйста, обязательно, вот то, что я хотел сказать основное, это из небанальных причин, которые очень часто пропускаются. Если есть какие-то там вопросы еще дополнительные, могу ответить или что-то еще рассказать по поводу аденоидов. Да, я вот сразу хотел бы добавить в плане аллергии. Почему-то мои пациенты, мамы особенно, да, очень часто они говорят, вы знаете, доктор, у меня ну, у ребенка никогда в жизни не было никакой аллергии. Мы, родители, не аллергики. И вот их с трудом убеждаешь, убеждаешь, ну давайте пообследуемся, вот исключим, то есть минимальный минимум, минимальный минимум пройдем, то есть обследование для того, чтобы поставить жирную точку в этом вопросе. И очень часто как раз вот у таких мам, которые утверждают, что я вот своим материнским сердцем чувствую, что у аллергии никакого ребенка нет, как раз они обнаруживаются, поэтому... Тоже, вот я, я, конечно, стараюсь вот всем тоже исключать вот эту вот аллергию на вдыхаемый воздух, чаще всего действительно всегда возникает что-то впервые, тем более не звать про нашу экологию, не забывать про качество питания. Да. У нас есть стабилизаторы, которые везде, даже в хлебе, вот такой вот список состава извините, никаким образом не улучшает аллергосостояние состояние организма. Самое главное еще сейчас, конечно, чтобы вот в связи с тем, что мы сейчас заливаем себя просто с головы до ног антисептиками с условием вот этой вот пандемии, да, чтобы это не спровоцировало, конечно, этого жизни. тут и Я вроде бы и обрабатывать Ой. руки сейчас нельзя, да, то есть нужно защищать себя от коронавируса, но и это, конечно, чрезмерное употребление антисептиков, использование усугубляет аллергические проблемы. Просто мойте мылом, более чем достаточно. Да. А у детей антисептики вообще противопоказаны, это вот вообще это катастрофа. Я сейчас столько вызовов на обострение аллергии, драматитов кожных, обострение полинозов и астм аст, из-за того, что дети отдыхают, вот эти э, антисептики. Объясните, родителям тяжело, они не верят, что ребенок реагирует на антисептик, который не пахнет. Я объясняю, там, понимаете, там белковую болекула, там содержится в составе, который просто раздражает слизистую и съедает ее. Нет, антисептики детям не думаю, Мы, это... Если вы еще такую статью не делали, наверняка вы уже делали, но я вроде бы последнее время у вас не видел на эту тему статью, но обязательно нужно сделать. Я даже и, и репост у себя. Начин, я просто, на... просто от коронавируса, честно говоря, я уже об этом говорю на всех эфирах, везде по телевидению, я уже не могу коронавирус комментировать, у уже да. вот так вот. Понятно. У нас есть вопросы, у нас есть вопросы по поводу витамина D. Во-первых, спрашивают на что нужно обратить внимание при нехватке витамина D, то есть, есть ли какие-то признаки, на что вот за что можно зацепиться для того, чтобы видимо пройти диагностику в плане того, что есть недостаток да. или нет. Да, я тоже давайте так это во-первых по возрастам. Проще всего грудного ребенка определить до годика, да, и нехватку витамина D родителям самим. Естественно, по потным ладошкам и по развернутым ребрам мы витамин D нехватку не определяем, это неграмотно, это все особенность строения конституции, это может быть особенность нервной системы, когда ребенок просто потеет чаще. Но витамин D нехватка, это по факту... В в принципе, это изначальный трахид, да нехватка кальция в организме. Нехватка кальция в организме, соответственно, появляется ломкость определенных структур, которые кальций напитывает. Самое простое это ориентироваться по залысине. То есть, если на затылке появляется залысина, если волосики начинают выпадать, значит, становятся ломками и, скорее всего, не хватает того самого кальция. То есть, вот по этому признаку ориентироваться можно, но не по плешине, потому что у детей с месяца до трех меняются волосики, и иногда вот так, как у меня, прям все раз вот так вот и выпадает спереди. Это не то. Это смена идет волосяного покрова, это норма. А именно локальная кругленькая сзади вот этот залысин, на затылке, вот это будет первый признак. А у более взрослых детей это, во-первых, часто, еще раз говорю, заболевания, то есть часто у РУИ, это сонливость, это апатия, гиподинамия, да, опять же, потливость во сне у более старшего ребенка. То есть это во сне вообще потливость, это значит в организме что-то не так. Или там находятся какие-то микроорганизмы, или находятся глисты, которые ночью беспокоят, или какое-то хроническое заболевание, или нехватка витамина, это один из признаков. То есть мы смотрим по тому, как ребенок комфортно спит, потеет он, не потеет он, да, то есть есть у него вот этот дискомфорт. Это для более старших детей такие основные признаки. Ну и, естественно, смотрим врача, который э, в совокупности может оценить ситуацию. Еще у нас есть один вопрос. с Летом, то есть сейчас вроде бы много солнышка, да? То есть смысл в том, что летом нужно давать, когда много солнца, витамин D для профилактики? Смотрите, еще раз повторяю, вопрос не в количестве солнца, а в качестве его приема. То есть, если мы будем выходить на улицу, как я говорил, на 10 минут с 11 часов до 2 часов дня, и будут открытые ручки, ножки, лицо, да, и мы получим нашу дозу витамина D суточную, как положено, с нормально активным солнцем, при этом пасмурная погода на 50% снижает, в городах мегалогопольство 60% снижается, через окна витамин D не проходит. Не витамин Д, а вот это вот бета ультрафиолетовые волны они не проходят ни через окна, ни через машину, ни через пленки, поэтому здесь должно быть только открытый солнце, причем в зените. Если же тень человека длиннее, тени его роста, тень длиннее его роста, то витамина Д нет уже волны вот эти бета, которые нужны, они фильтруются в атмосфере и не доходят до земли. Доходят только альфа-волны, которые вредные. Вот если мы получаем дозу витамина D, да, не зависит от того, сколько мы находимся на солнце днем, вот именно активную, то, которая нужна, тогда пить витамин D не надо дополнительно. Если же мы находимся дома, пасмурная погода, не выходим гулять, в этот день обязательно витамин D даем от 500 до 1500 единиц. Индивидуально каждому это назначает только педиатр. Летом обычно 500 единиц достаточно для того, чтобы была вот повышал снижение витамин D соответственно осень зима весна даем постоянно летом по факту пребывания на улице Евгений Юрьевич еще на парочку вопросов ответите хоть на 20. да спрашивает зрители можно ли просто обрабатывать руки спиртом с водой то есть не вот этот готовый антисептик а делать самим спирт с водой и этим обрабатывать ну, во-первых, с водой уже будет бесполезен сам по себе спирт. Это вы сделаете водку. То есть концентрация для того, чтобы разрушился вирус, его липидная оболочка, когда мы, мы говорим о коронавирусе, должна быть минимум 70 градусов, да, то есть, соответственно, разводить спирт водой э, смысла никакого нет. Чистый же спирт убивает э, микрофлору и жировой слой, понимаете, у нас на руках есть специфически жировая полослойка вместе с бактериями и своей средой. Если мы не будем мыть руки, не будем ничего трогать, вот, вот так вот возьмем коронавирус и вот так вот постоим. Через 15 минут руки будут чистые. То есть на них не будет коронавирусной инфекции, потому что те бактерии и та кислотность, которая у нас наша природная, она по факту убьет все инфекционные процессы. Почему я говорю, антисептики используют постоянно, нет резонно. Это одно дело, когда мы ну, сходили, да, вот в общественное место разово пришли домой, там помыли, руки обработали антисептиком, и то это, если нет возможности помыть водой с мылом. Потому что прекрасно вирус смывается мыльной водой. Он не убивается мылом, он смывается хорошо. При этом, как мыть руки, это у меня в постах было, и в интернете можно найти, потому что это не просто так помыл, вирус сидит и здесь, и здесь, и здесь, то есть того их нужно быть грамотно, как моют хирурги. Ну... Скажем так, спиртовые растворы больше, наверное, для самоуспокоения, для того, чтобы себя только успокоить, Но при этом, говорю, мы нарушим баланс на коже ребенка, она станет сухой и появится диатеза, экземы, а могут быть и микробные, это еще опаснее, поэтому... По этой же причине я против перчаток ношения постоянного. Я за, если мы оденем салофановые одноразу не латексные, а салфановые в магазин, да, вот эти дешевые, которые uh -huh. перчатки, обычные, да, из салофана. Но я против ношения латексных перчаток постоянно, потому что посмотрите на врачей, посмотрите на то все время у них работают. Но у нас для того, чтобы сделать профилактику специальные хирургические крема есть для профилактики дерматитов, иначе просто-напросто руки хирургов просто убиваются. Не надо же все население нашей из страны 140 миллионов, извините, вводить дерматит. Хотя если мы хотим поднять промышленность, да, экологическую да, для того, для косметологического, то это другой вопрос. Может, дерматологи без работы сидят. Но я не рекомендую им давать эту работу. Ясно. Я отвечу сейчас еще на один вопрос. Если ребенок ребенок ночью храпит часто, то это аденоиды, Действительно, дети по ночам часто храпят, сопят, и это, прежде всего, признак нарушенного дыхания. И здесь нужно разбираться. Это или чрезмерно набухает слизистая оболочка носа по различным причинам, либо действительно увеличенные аденоиды, могут быть увеличены небные миндалины, гланды. Поэтому в такой ситуации нужно обратиться обязательно к лорачу для того, чтобы понять, на каком уровне идет нарушение дыхания, и, возможно, даже это идет и... На всех уровнях это и отек носа, и отек носоглотки, увлеченные миндалины, поэтому в таком случае обязательно нужно обращаться, потому что это приводит к тому, что ребенок не получает кислород и он может, во-первых, приводить к другим заболеваниям других органов и систем и к нарушению развития, поэтому обязательно обращайтесь. Евгений Юрьевич, у вас в клинике все эти специалисты, о которых мы сегодня с вами говорили, все они есть? Уже все работают, все, или вы еще все пока в ограничении? Нет, пока не открылся как раз за коронавирусом, что просто-напросто защитить свой персонал в данный момент. Ну, скажем так, еще остается риск заражений, поэтому мы решили, что персонал будет здесь важнее для нас чем какие-то бизнес-модели, да, это первое. Второе, центр у меня, к сожалению, не такой большой, не, не весь набор специалистов есть, есть клиники партнеры, куда мы можем отправить лор-врач прекрасный у вас и так есть, для того, чтобы решать вопросы с аденоидами, вот, а так отдельный специалист у нас, часть у нас, часть в других клиниках. Да. Я понял, спасибо вам огромное за интересный доклад, за участие вот, желаю здоровья вам, вашей семье, всем врачам вашей клиники. Вот, и надеюсь, что мы уже скоро вернемся к обычной жизни и будем заниматься нашими обычными проблемами. Спасибо большое за приглашение, очень было приятно. Пообщаться с вами актуальная тема, нужная для людей тема, поднимайте почаще темы, которые действительно нужны для мамочек. Самое главное, чтобы они не занимались самолечением и вовремя обращались. То очень тяжело уже согласитесь корректировать тогда, когда уже запущены ситуации. Поэтому лучше сделать профилактику. Давайте за профилактическую медицину больше. Да. Спасибо всем зрителям, кто были сегодня с нами. Желаю всем здоровья, увидимся. Всем до свидания. Всего доброго, спасибо, Евгений Юрьевич. Да, всего доброго, спасибо. Спасибо.